С вами Пугачева Наталья. Подскажите, насколько меня хорошо видно, насколько меня хорошо слышно и всех с наступающим 2022 годом. Мы сегодня будем с вами говорить о прогнозе на январь месяц, а на самом деле мы с вами будем говорить с точки зрения нашей астрологии, китайской метафизики. Мы все еще будем говорить про год быка потому что январь все еще год быка приходит к нам последний месяц последнего холодного года и они абсолютно одинаковые два металлических быка так что дорогие друзья ну надо наверное нам будет поднабраться сил терпения все что нам все что нас не очень может быть устраивало все что может быть нас раздражало все будет к сожалению вдвойне ну наверное если кому-то будет был хороший то тоже будет вдвойне э, прекрасный январь кстати говоря про хороший или про плохой давайте подумаем и по ну так не будем по 100 бально, давайте по 10 бальной шкале Сделаем насколько хороший год у вас был? Ну, десятка фантастический, Девятка хороший, восьмерка, семерка, в общем, тоже ничего. Наверное, все, что ниже пятерки, будет уже хуже. Вот, восьмерки, девятки, у кого-то минус сто, Представляем, да, вот год с испытаниями был. Сентября супер пошло все пятерки девятка классный год купила землю в греции о маргарита завидую я кстати тоже землю купила под новый дом в этом году да. что-то я пока не хотела говорить думаю, как построить, потом покажу и расскажу ну, ну ладно, будет репортажи весной и ночной будет репортаж так что но с этой точки зрения, наверное, да, тоже был, был хороший. Не, ну, смотрите, у нас, э, смотря каким мерилом мерить, да, все это, если все живы-здоровы, если там не было каких-то больших катастроф, то, кстати, про катастрофы сегодня расскажу вам фильм. Я вчера посмотрела фильм. Ой, друзья, я обязательно, я вообще уже думаю, что мне надо какую-то киностраничку уже вводить, потому что я, я, конечно, так это все больше и больше, из-за того, что коронавирусы как-то, ну, это все равно, все равно ограничены контакты, скажем так. Я все больше и больше смотрю всяких ну как, не то, что больше и больше. Когда есть время, тогда смотрю. И э, просто интересные подборки бывают. Сегодня обязательно расскажу вам про фильм, который вам нужно будет посмотреть, наверное, всей семьей. Может быть, конечно, не в новогоднюю ночь, но фильм, который я прям думаю, думаю, думаю про это. Это про то, что плохой был год или неплохой. Вот, вот все вообще в сравнении, конечно. И вообще, конечно, мне кажется, в Голливуде, мне кажется, иногда я смотрю на какие-то сценарии, думаю, что ну, некоторые сценаристы, наверное, просто гении, чтобы вот показать все, что в мире происходит. И как вообще найти какую-то ценность в море безумия абсолютного, в котором мы сейчас все с вами живем, здесь непонятно. Я думаю так, если мы все с вами здесь... На астрологическом прогнозе и нас еще вообще интересует что там будет завтра что там будет на следующий год то наверное все кто здесь собрался наверное, у нас все таки все хорошо как вы считаете жду января 2 быка год и месяц рождения как называется фильм? Но, но хорошо я просто не хочу вас сейчас отвлекать чтобы вы сейчас пошли смотреть сразу его гуглить но фильм называется не смотрите наверх Потом покажу вам да, с Леонардо Ди с Мэрил Стрип. Ну, там вообще все звездные артисты. И такой, я не рекомендую это 31 смотреть, но, наверное, на обязательно на выходных днях посмотрите. Прям вот обязательно для просмотра и для. Вообще, для сравнения все, всего, что у нас есть в жизни, чего может быть, чего может не быть, и вообще как к, к чему мир относится и как люди ко всему относятся. Вот, я даже жанр не могу, это и не фильм, катастрофа, и не трейлер, и не, это, я, ну, я вообще никаких аналогов я в своей жизни никогда не видела. А я уже давно живу и долго смотрела. А, абсолютно абсолютно какой-то свежий глоток и ну и которые заставляют подумать и я думаю оценить то что вы имеете и прям переоценить даже то что вы имеете и посмотреть на эту жизнь по-другому а, да, пишет Светлана. Однозначно все хорошо. Да, друзья. То есть, так, так что все, кто здесь собрался, у нас будем считать, что у нас все-таки хорошо с вами по этому году, и будем считать, что в следующем году у нас будет точно еще лучше. Почему? Потому что мы с вами люди, которые интересуются а, не, не просто плывут по течениях. А мы люди с веслом каким-никаким но у нас есть весло и мы можем как-то рулить той лодкой на которой мы с вами находимся астрология конечно понятно что это не наверное то вообще хогортс да где там волшебство вот просто опа палочкой взмахнул и все может быть всю жизнь по-другому даже у них по моему всю жизнь не могла быть по-другому но это все-таки то самое весло которое тебе э Позволяет, знаете, в бурю все-таки как-то отгрести поближе к берегу, спрятаться да, в какой-то тихой гавани. Это весло, которое тебе позволяет поймать волну, может быть, когда тебе она нужна. И а, это, я считаю, что нас, астрологи нас всех спасет. Вот. А, итак. Мы с мужем недавно смотрели этот фильм. Лола, вы долго думали про него. Я теперь думаю, сколько дней я вообще про него буду думать. Уже надо чем-то просто... Ну, пока я вот и вчера посмотрела, я ночью просыпалась о нем, думаю, а сегодня весь день думаю. Просто, просто не могу даже, даже вообще уйти из ауры этого фильма если я погоду коза по месяцу коза приходит бык, бык это может сложный месяц это может быть очень сложный месяц Жанна. поэтому для всех я буду обязательно говорить для всех у кого есть коза дорогие друзья конечно же конечно же будьте осторожны просто просто гуляйте просто не пока не лезьте на горные лыжи пока не а пейте неизвестные жидкости не надо этого делать да? то есть не может быть даже знаете сейчас вот эти все гости театры то есть, ну там не рискуйте, вот даже, знаете, каких-нибудь мелочах можно, например, те же морепродукты, которые я сейчас подозреваю замороженные везут для того, чтобы сделать дистерную чек. Я сегодня, когда увидела, что огурцы по 800 рублей, я поняла, что вот она, вот она, золотая жила всех продавцов, да и я вам хочу сказать, что, причем как бы дешевле я не нашла огурцов, вот. причем я вам хочу сказать, что сейчас нам начнут, я так подозреваю, что всякие, например, те же морепродукты замороженные, сбагривать, ну, в общем, друзья, если, конечно, вы видите, что для вас месяц не самый хороший, ну, сами за себя подумайте, за вас мир не подумает. В общем, если у вас не, на что, не за что зацепиться, думайте за себя. Ну, не ешьте вы там эти устрицы, неизвестно какой заморозки, неизвестно, что из них получилось, да? То есть, не пейте там, не смешивайте все напитки подряд. То есть, здесь же не обязательно нужно залезть на черную трассу, свалиться вниз головой, сломать себе шею, да? Здесь ведь можно просто так отравиться, что и вообще мало не покажется. Поэтому а, хотите гуляйте, смотрите хорошие фильмы, да, обязательно, и обязательно вам дам фильм антидепрессант. Ну, вот он для меня антидепрессант, вам не знаю понравится. Нет, но в смысле я думаю, он всем понравится, главное как к этому отнестись. А, Это весло меня уже два года спасает, пишет Светик. Да название фильма я вам не только напишу сейчас мы не как раз там дойдем до этого момента где фильмы и я вам прям поставила два таких постера вы прям посмотрите фильм называется господи как уже он называется сейчас точно не смотрите наверх так и называется не смотрите наверх вот я потом постер вам покажу этого фильма да и я просто всем рекомендую не 31 не ну может быть первого ну то есть такой он фильм как бы не знаете не с легким паром это вообще для меня это просто какая-то глобальная я, я продумаю теперь каждого персонажа его психологию его поведение там вот знаете такое может конечно чуть преувеличена как для того чтобы какой-то знаете сделать какой-то гротеск для того чтобы было видно какие люди в сущности но вот там действительно просто показаны в каких-то может быть преувеличенных чуть-чуть вариантов но вот сущность людская действительно вот и и характеры и и как оно может быть вообще фантастический фильм обязательно посмотрите. Не смотрите наверх, да, все правильно я сказала. Я просто думала, Олег, да, спасибо. Я думала, новый фильм абсолютно, да. А, этот фильм Netflix, если вы на Netflix не подписаны, все-таки телеканал дорогой, ну, есть, конечно, пиратские версии. Я на всякий случай ничего не буду говорить, а то сейчас это... А то потом еще мой телеканал на YouTube забанят, да, YouTube-канал. Ну, в смысле, можно найти там, как... В общем, посмотрите. Ладно, все, поехали. Все люди взрослые, все все понимают. Значит, меня зовут Пугачева Наталья. Я психолог, преподаватель астрологии Бадзы в нашей школе. И для того, чтобы вам было интересно, вам нужно обязательно перейти по ссылочке. И на наш сайт. Сейчас я, подождите, у нас тут рисовалка. Сейчас по новому стала. Где-то отражался. Вот оно, все отлично. Вот, значит, наш сайт nPugaчева.com. Сейчас сделаю потовое. nPugaчева.com. Вам нужно зайти в раздел калькулятор Бадзи, сейчас Лена Пирогова. А -а -а -а -а. <с1> да. Отлично, сердечко. Сейчас Лена Пирогова вам сбросит ссылку на калькулятор. Это я говорю для тех, кто будет смотреть в записи. Сделайте, пожалуйста, вы можете просто заполнить анкету, сюда просто имя, сюда просто пол, дату рождения, время знаете, делайте, не знаете, не делайте. Если знаете, то окей. Тогда, если знаете дату, то тогда пишите год Ой, извините, город рождения, ну, место рождения. Русский по-русски, все зарубежье, все по-английски. Если не знаете, то город тоже можете не писать. Просто ставите нет, и все, у вас карта будет только из трех столпов. Дальше на а, рассчитать, и вы получаете свою астрологическую карту, на которую вы можете посмотреть, что вас должно интересовать. вас О чем мы будем говорить? Первое, вас должно интересовать ваш так называемый господин дня. Мы смотрим столпы судьбы. Мы смотрим столб дня, верхний знак читаем, да, под каким знаком вы пришли. Ну и, конечно же, мы смотрим на земные ветви. Мы пока смотрим только то, что есть в самой натальной карте, то есть той столба судьбы. И вот здесь, видите, все написано. Обезьяна, лошадь там опять обезьяна, крыса. То есть смотрим это. Ну, еще можно посмотреть, что пришло по 10-тилетке к вам, например, здесь ведут. Да? Вот, то есть, э, у вас вот пока, э, пока вот. Смотрим на это. И, собственно говоря, о чем я буду говорить: вы просто будете искать своей карте и смотреть, относится это к вам или не относится. Ну, давайте, наконец-то, к нашему прогнозу все-таки подойдем. Зима у нас продолжается. Но влияние следующего года, конечно же, уже чувствуется. мы знаем, что следующий год год тигра он теплый, он хороший, это начало весны, это зарождающееся тепло, зарождающееся огонь, которого мы ждем уже несколько лет, то есть который будет, конечно же, давать общий позитив. нужен он вашей карте или не нужен – это другой вопрос. Но он будет давать общий позитив, общий настрой. И я думаю, что мы как-то повеселее уже будем в следующем году. Не не просто мы, а вообще общество в целом. А общество очень зависимо от настроения окружающих. Вот опять же этот же фильм доказывает. Ну так ладно. Итак это будет год водяного тигра и он внесет кардинальные перемену в нашу жизнь как я уже сказала как в общественную так и в личную. Январь у нас предстоит поистине необычный. Он дублирует год, и к нам приходит двойной бык с двойным металлом. Это значит, что все тенденции года будут настолько ярко проявлены в месяц, что можно смело выбирать тот аспект, который более по душе, планировать в нем нужные изменения и по окончанию месяца наслаждаться результатами. Ну. Легко сказка сказывается, да, но нелегко делать делается. Надо понять, куда приложить усилия и вообще прилагать ли усилия в столь праздничный месяц, когда так много праздников. Итак, в январе много хороших позитивных дат. Если вы делаете какое-то дело постоянно, то не стоит выбирать для него особенную дату. Но если вдруг вы наметили что-то важное для себя, серьезное дело, то и подходить нужно к выбору начала этого дела очень ответственно и в этом случае не останавливайте свой выбор на 6 18 или 30 января если только вы не решили навсегда распрощаться с чем-то в своей жизни это не козы Помним, что коза у нас сталкивается с быком, быком месяца и быком года. Еще раз запомним, 6, 18 и 30 января. Энергия дня сталкивается и с годом, и с месяцем. Могут возникнуть препятствия, задержки или непредвиденные обстоятельства. Есть риск финансовых потерь. К нам приходит наш любимый ретроградный Меркурий, которого мы совершенно не боимся, мы просто понимаем, что мы не покупаем машину, недвижимость, ну, даже, может, недвижимость не так страшна, ну, вот, с машиной и с техникой точно не покупаем, и стараемся доделать больше каких-то дел, которые не могли доделать, и ничего другого нам Меркурий особо и не приносит. Так, ретроградный Меркурий у нас будет с 14 января по 4 февраля. Не следует начинать новые дела, но очень благоприятно заканчивать старые, завишие дела, собраться с мыслями и навести порядок. Истощение, значит, помним, что у нас еще будет дни истощения и изнуряющий день. А, будет он у нас 3 января. Лена Пирогова, у меня есть просьба. Ты, пожалуйста, далеко не уходи, потому что, потому что может быть, мне нужна будет рекламная пауза. К сожалению, а, сейчас я еще понаблюдаю за своим сахаром минут 15, 5 Если что, то, может быть, да, Лен. Ага, сахар сохран просто может быть придется отойти на две минуты Итак, истощающий издуряющий день 3 января энергия в этот день стоит на нуле лучше всего тот день пометить заранее в своем календаре и не назначать на него никаких важных дел от которых вы ждете роста развития самое лучшее это отдых 12 и 24 января так, сейчас я вам тоже перелесну а, Дни благоприятны для начала проектов. Если подготовка к началу ваших дел закончена, то смело можете запускать их в этот день. Не подходит для вступления в новую должность, а, бизнеса, подписания соглашений для коммерческих сделок и коммерческих операций. Можно вести переговоры, ходить на собеседование обсуждать деловые вопросы, налаживать связи с партнерами по бизнесу можете просто поболтать с друзьями энергии этого дня оставит много положительных эмоций от этой встречи но не стоит назначать на эти дни снос старых построек начала ремонта нежелательно для даже для проведения похорон особенно хорош 12 января если вы не планируете в январе ничего грандиозное, вроде открытия бизнеса отправляйтесь на прогулку на встречу с друзьями просто проведите время в компании близких людей и вы запомните запомните этот день надолго но что касается рожденных в год козы, вот как раз те, кто меня уже спрашивал, все же будьте осторожны. В эти дни собирается у нас целое стадо духов. Не рискуйте понапрасну, ходите аккуратнее по голове, не сорите деньгами. А если сегодня вам предстоит бумажная работа, то отнеситесь к этому серьезно. Читайте каждый пункт договора и все непонятно, переспрашивайте. И смотрите. А, вот Ольга пишет, даже в июле был уже открытый перелом. Я про западную ничего, Диана, сказать не могу. Поэтому вот тут уже каждый, кто в какой системе работает, там и получается. Так, сейчас я минутку, друзья. Сейчас посмотрим, что все вроде бы ничего. Ладно, итак, дальше. Дальше, дальше, дальше. 13-25 января. Это достаточно хороший день, если вам нужно от чего-то избавиться, но при этом минимизировать потери. Прекрасный день для уборки. Начало диеты. Можно избавиться от каких каких-то вредных привычек в этот день благоприятно начинать ремонт или сносить постройки которые вам не нужны можно написать заявление об уходе с работы если вы давно собирались это сделать начинать продажу ненужных активов хорошо проводить медицинские процедуры по избавлению от чего-то например удалить розетку. Дни тигры в январе несут дополнительный риск в финансовых делах лишние и проблем с документами, но все это не фатально. Как-никак, тигр для январского металла это благородный человек. Но все же 13 января могут активировать, активизироваться люди, желающие, так сказать, надуть вас. Помните об этом и ставьте под сомнение любое предложение. 25 января лучше не переезжать, не сдавать экзамены, выучить то, что так давно собирались здесь энергии дня могут вам помочь к тому же 25 января Татьянин день день студента так что давайте будем в потоке друзья смотрите по поводу по поводу хороших или нехороших дней. дело все в том что в китайской метафизике есть несколько систем прогностических и если мы по разным системам смотрим я вам даже иногда эти дни помните, я вам раньше их делала там красненьким опасные дни, зелененьким не опасные. На самом деле просчитать, что день плохой или хороший, ну это можно сказать пальцем неба. Каждый день он каким-то образом в чем-то плох, в чем-то хорош, для кого-то будет прекрасно, для кого-то не очень. Но общие тенденции мы смотрим. И э, даже если в китайской метафизике брать э, в один и тот же день просчитывать разными способами, мы получаем разные результаты. И э, здесь я могу только сказать одно: здесь э, нужно просто эти разные системы, если уж вы верите в астрологию, ну так же, как и я, просто подбираете для себя какую-то систему координат, которая у вас работает. Даже мы вам даем, мы вам даем хорошие даты, да, то есть мы такие просчитываем вам э, календарь удачных дел, которые мы вам высылаем абсолютно бесплатно, он высчитывается одним из очень таких древних методов просчета э, дат. Вот эти даты классика, классика. Так вот, даже те даты, которые мы вам высылаем в календаре с этими датами, они могут тоже не сходиться. Но а, у нас э, много людей, которые проверяют классику на себе, проверяют э, те, вот как раз тем древним способом, которым мы считываем, и которым мало вообще кто пользуется у нас в России. И э, люди под себя подбирают, у которых работает только тот календарь или только этот календарь. Или э, вообще смотрят и то, и другое. Вот. Э, так, идем дальше значит дальше у нас с вами 14 26 января особенно благоприятно заниматься делами радующие вас умножение которых вы ждете своей жизни хорошо устраивать мероприятия в которые вовлечены большое количество будет людей гостей собирать долги открывать бизнес запускать новую услугу или продукт но не стоит назначать дела увеличение которых не принесет вам оптимизма например какие-нибудь судебные разбирательства в январе дни кролика не подходит для посещения врача и для свиданий можно столкнуться с какими-то задержками разного характера непониманием затягиванием дел отказом сотрудничать и вести диалог усиливается риск получить травму 26 января не навещайте заболевших потому что будет риск заболеть самому ну или если у вас есть человек который заболел у вас дома такое бывает даже с коронавирусом у меня есть знакомые которые даже не привитые и не заболевали ну правда таких мало в основном в основном люди вот в одной семье много же всех вот как раз тоже возвращаясь к этому фирму что каждый верит в свое. так вот и э, есть даже люди которые живут в одной семье в одной маленькой тесной квартирке кто-то кто-то заболевает, кто нет. так вот вот 26 января если даже вы живете с больным человеком вот куда-то будете бы бы желательно в этот в этот в этот момент где-то поспать в другом месте да? а, Значит, 15 27 января это дни благоприятны для коммуникации может, можете помириться с теми, с кем были в ссоре, или попросить что-то у тех, у кого позиция в данном вопросе много сильнее ваша. Ну, в любом: карьера, деньги, знания какие-то, да. Устраивать судьбу, подписывать деловые, ну, судьбу, ну, судьбу, в том числе свадьбу, вот, подписывать деловые соглашения, начинать строительство или ремонт, отправляться в путешествие. Но не стоит в эти дни заниматься юридическими делами, в том числе завещанием, конфликтовать по любому поводу, заниматься похорона, похорон, похоронами, переезжать в новый дом. Энергии этих дней замедляют все процессы, могут нарушиться сроки выполнения договоренности. 27 января можно получить неожиданную помощь. 16 и 28 января дни благоприятствуют началу дел, от которых вы ожидаете долгосрочный эффект. Регистрировать брак, вступать в новую должность, открывать бизнес, начинать строительство, приобретать домашнего питомца. Но не стоит отправляться в путешествие, устраивать похороны, переезжать в новый дом. И ни в коем случае не брать кредиты, платить придется долго и тяжело. Так что для любителей кредитов запомните 16 28 число, ни в коем случае. Значит, Хорошие, позитивные дни, 28 января, сделайте что-то лично для себя, то, что сделает вас конкретно вас счастливым. 5 17 29 января дни благоприятны для любых начинаний для запускания нового проекта открытия фирмы начала бизнеса ремонта строительства подписания соглашений дни для любителей планировать свою жизнь заполнять карты желаний мастерить чашу богатства тоже очень прекрасные дни не подходит для переезда путешествий и свадьбы. в эти дни не посещайте, опять же соболевших есть риск тоже подцепить заразу Если ваши договоренности срывается и у вас нет определенной стабильности, то назначьте встречу на 17 января, и вы обретете последовательное продвижение дела. То есть для чего-то дни хорошие, для чего-то дни не очень хорошие. Вот каждый день имеет, ну, знаете, как и человек, имеет такую вот разностороннюю 3D, да? то есть, со всех сторон есть какие-то свои нюансы. 6, 18, 30 января ⁇ дни подходят для, люб... для любых видов деятельности, связанных со сносом, разрушением чего-либо. В этот день можно э, разрывать отношения, если вы не могли долго на это решиться, разрушать что-то или ломать. Хороший день для обращения за медицинской помощью это в случае хронических болезней, а, прощаться со всем старым, чтобы освободить место для нового. Не подходит для важных событий открывать фирму, заключать брак или подавать на развод. Начинать путешествия, подписывать договоры, вступать в новую должность, покупать имущество, устраивать короны. То есть ни до чего не подходит. Если в вашей карты бадзы есть земная ветвь собак собаки, обратите на это внимание, именно в вашей карте энергии и времени э, достраивают земляное наказание, и в эти дни вы можете испытать чувство неловкости или даже стыда. избегать таких ситуаций, вы ни в коем случае не провоцируйте конфликта. Здесь нам нужно понимать, что у нас не только собака, э, у нас в земном наказании с вами... Не помимо быка собаки участвуют еще и коза да? то есть когда у нас встречается два зверька земляного наказания то мы можем испытывать определенные чувства связанные с земляным наказанием но как бы в полную силу земляное наказание все равно не работает но два зверька все равно достаточно для того чтобы оно иногда нас вот в эту область как-то с вами закидывало в область земляного наказания да? то есть какие-то ну, земляное наказание, в частности, конфликты очень часто вызывают. Да? Энергии дня против энергии месяца. В делах могут возникнуть препятствия, задержки или непредвиденные обстоятельства. Есть риск финансовых потерь, но 30 января можно несколько отпустить напряжение и начать что-то совершенно новое для себя. 7, 19 и 31 января, хорошие дни, благоприятно заниматься духовными практиками, совершать обряды, и искренне просить прощения, закладывать фундамент, заниматься земляными работами, устраивать устанавливать мебель собирать мебель мебель, кровать, диваны и так далее не стоит заниматься опасными видами спорта выходить в море, отправляться в дальние поездки регистрировать брак и даже для похорон не подходит не стоит покупать машину 7 января можно получить неожиданную помощь но помощь может быть а вот все, что перечислено, лучше не делать 8, 20 января и 1 февраля – чудесные, замечательные дни, подходящие для всех видов деятельности. Можно начинать все, что требует хорошего начала – свадьбы, похороны, строительство, переезды, путешествия, открытие бизнеса, иступление в новую должность, встречи и соглашения, Удач, удачных все начинания, все дела, связанные с благополучием, особенно материальным. Но не стоит инициировать юридические тяжбы и судебные иски. Прекрасные дни в январе, не пропустите их, особенно благоприятные дни петуха в январе для событий, связанных с романтикой, любовью, торжественными мероприятиями. Семейные встречи принесут максимум радостных впечатлений. В день 20 января встречи и свидания благоприятны для укрепления отношений, связи, доверительного Общения. 9 и 20. 9 и 21 января и 9 и 21 января и 2 февраля в эти дни можете смело обращаться с просьбами продвижение на работе или просто попросить кого-то оказать вам помощь, вам не откажут. Можете начинать обучение, новые проекты, выходить на новую работу, заключать сделки. Но будьте аккуратнее со словами, особенно если в вашей карте бадзи уже есть земная ветвь в козы. Энергии времени достра достраивают земляное наказание. И в эти дни... Вы можете испытать чувство неловкости или даже стыда. Избегайте таких ситуаций, ни в коем случае не провоцируйте конфликты. Начинать лечение, навещать заболевших, опять же, не стоит в эти дни. Перенесите свои визиты на другое число. Не лучший день для похорон. что у вас, для похорон, лучшие дней как-то прям мало получается. Надеюсь что нам вообще не понадобится. 9 января и 2 февраля лучше не переезжать и не начинать ремонт. 10, 22 января и 3 февраля... Значит, 10 до 2 января и 3 февраля очень благоприятные дни для всего, что связано с деньгами и бизнесом. Хорошо для закрепления брака, заключения, извините, конечно, брака, вечеринок. Можно заключать сделки, открывать новый бизнес, приступать к учебе или новой должности. Отправляться в путешествие, переезжать, начинать строительство или ремонт. Не стоит устраивать похороны, тревожить землю. 3 3 января истощение энергии дни очень мало лучше не начинать ничего серьезного есть риск э, не справиться с завершением дела 11 и э, так, 11 и 23 января хорошо подводить итоги завершать старые дела Нужно отказаться от любых действий, личного или профессионального значения, от начала лечения и других важных дел. Если в вашей жизни присутствует негатив в любой сфере, и вы станете инициатором его погашения, энергии дня 11 января будут на вашей стороне. То есть подводить итоги хорошо в любой момент. Um, значит, про так, дальше. Все, что я хотела сказать. Итак, январь это у нас уже апогей 2021 года по китайскому календарю. Все, что вы запланировали на этот год, все, что начали, должно быть достигнуто. Эти два металлических быка напоминают таких двух оленей, как у Деда Мороза, которые развозят подарки, мечты и какие-то действия. И вот они прискакали к нам с напоминанием о том что осталось еще несколько незавершенных дел в которых требуется поставить точку так что оглянитесь назад вспомните что лично вы задумали на этот год но так и не смогли воплотить жизнь у вас есть месяц вот а, месяц который похож на этот год в миниатюре миниатюре чтобы воплотить свои планы в жизни бык это период земли значит во всех начинаниях будет будь то начало отношений вступление в новую должность заключение договоров или подписание контрактов будет ожидать стабильность ну конечно ведь медлительная бык это работа и металл это перфекционизм то есть такой месяц совершенства в деталях будет девизом этого месяца это здорово но время ограничено не забывайте об этом лучше сделать хоть что-то успеть доделать свои дела вот а уж там доводить потом до совершенства я думаю что можно будет и попозже очень значима будет семья, семейные ценности. Проводите время с родными, близкими. Вспоминайте, э, вдруг, э, что вспомните. Вдруг вы что-то пообещали, например, с детьми сходить в кино, ну, закрутились, были срочно какие-то важные дела, может быть, в театр, может быть, на ледовое шоу, обязательно, обязательно сходите в январе. Может быть, собирались давно в гости, давно не виделись с какими-то друзьями, родственниками, опять же, время пришло. Январь – чудесный месяц для похода по гостям. Напеките пирогов. С какой-нибудь любимой начинкой, соберитесь всей семьей, поболтайте, посмотрите хороший фильм, а, станет тепло на душе а, про фильмы, про фильмы. Вот этот фильм, про который я вам говорила, который я посмотрела вчера, и который, ну, прям я вам очень советую, может, не 31 числа, но в какой-то момент времени посмотрите, выберите время, действительно. А, если хотите чего-то очень легкого чего-то очень простого то из, из моей так сказать внутренней коррекции могу посоветовать Эмиль в париже вышел второй сезон маленький ну как сериал там 10 серий но они такие по 20 минут а, вам сначала может показаться фильм каким-то таким очень легковесным очень может быть покажется так, знаете, для ну, не для подростков, для молодежи какой то Но мне кажется, что женщины в любом я не знаю про мужчин, но мне кажется, что женщины в любом возрасте не могут остаться вот абсолютно равнодушными, когда Париж, весна, когда любовь, когда красивые платьишки, сумочки когда еще достаточно такой очень интересный сюжет, очень быстро развивающийся, и когда все так ярко, все так красиво, все так красочно. Лично для меня это вот вообще номер один в рейтинге вообще каких-то антидепрессантов, потому что я что, первый сериал посмотрела, мне прям, знаете, так уж захотелось, что вот второй, я имею в виду, сезон. Вот, так что посмотрите. «После оленей». После оленей слайды не меняются а слайды я вам еще не показывала пока а про оленей там был я про оленей и не там нету я как бы не сделала слайды про про то что надо погулять я просто просто пока рекомендации потом слайды будут не переживайте да. что еще хотела сказать а, что еще хотела сказать да, это пока пусть фильмы повисят. Значит, я говорила про удвоение Земли, да, периода Земли может дать, конечно, какую-то медлительность, немножко, может быть, лени будет у нас, у всех чуть больше, чем надо, расслабленность, и как следствие, можем, и, конечно, килограммы лишние набрать так что следите за своими желаниями инский металл это образ иглы сарказм колки шуточки все имеет место быть но вот конфликты на этой почве э, разжигать все-таки не стоит вспомните что синь – это еще и красота изысканность научитесь парировать и находить общий язык с окружающими в любой ситуации а может быть в начале года вы давали себе какое-нибудь клятвенное обещание в чем нибудь вспомните может зарядку хотели делать может вести дневник но руки так и не дошли то вот как раз начните в январе как раз можно сказать не опоздаете инский металл любит дисциплинированность Любит планирование. По этой причине самое время э, стоит строить планы, да, на предстоящий год 22, который для нас с вами начнется, а для китайской метафизики все начнется только в феврале. Энергии месяца подталкивают вас к этому. Продумайте все до мелочей. Записывайте желание ставьте цели. Мы вам, кстати, поможем следить за нашим расписанием. У нас тоже будет интересные открытые мастер-классы. В январе, может быть, Лена сейчас, если захочет, напишет. Если у нас есть расписание про пару-тройку таких мастер-классов, будет в январе. Будем в январе репетировать 2022? Нет, мы как будто бы подводим итоги 2021, потому что они по все-таки больше по стихиям и по энергиям относятся к 21 и мы как будто бы за заканчиваем 21 и заканчиваем не только 21, вообще заканчиваем целый цикл, потому что все наши животные, да, это 12-летний цикл, бык завершающий. Да? То есть у нас тигр, открывающий как бы следующий цикл 12 лет. Поэтому я думаю, что нам есть чем о чем подумать, и, ну, может быть, что-то закрыть, что-то открыть, может быть, просто для себя что-то решить. Одним словом, уходящий год металлического быка дает вам еще один шанс воплотить в жизнь все, что вы хотите. Или что хотели. Но почему-то, может быть, порядок причин у вас не получилось. Что еще сказать? Что еще очень-очень важно. Холодный январь 2021 года совсем-совсем лишен огня. Я вам про это говорила. Да? Мало того, что у нас с вами самый холодный год. И в этом самом-самом, как здесь, если помните, самом-самом-самом темном замке, самой темная комнате. Так и здесь. У нас получается самый-самый холодный год, самый-самый холодный месяц. Ну, представьте, что, что это не какой-то очередной месяц, а с точки зрения энергетики он действительно другой. Он отличается от всех предыдущих 12 и последующих 12 лет. Ну, пусть 11 будет предыдущих и 11 последующих, но он действительно отличается. Он отвечает, отличается холодом, отсутствием абсолютного огня. В конце концов, к нам бывают какие-то приходят и теплые, а это ледяные. Вот Лена даже пишет вам, чтобы... А, а, какие, ну, какие-то у нас платные. Я еще, кстати, кто захочет, может присоединиться. А, у нас будет куда и как поставить талисман, чтобы привлечь в жизнь то, что очень хочется двадцать втором году 13 января да это будет мой мастер-класс как сделать 22 лучшим годом своей жизни будет 16 и 27 -го. я вам в конце все ссылки дам. прогноз на 22 каждый для каждого по цв душу 27 и 29 января да. а, а по лен а ты, вроде мы еще не включили по шуй у нас там были и по картам желаний вот я те про них спрашиваю это все платные вот кроме по целой душу да наверное будет в январе вот эти 27 29 даже не знаю а вот я как раз про те спрашиваю которые про карту желаний потому что месяц очень сильно поддерживает я просто думаю вроде бы мы хотели в январе включить то есть друзья мы обязательно Первый раз, Лен, скажи, пожалуйста, у нас прогноз вот по ЦВ будет прям для всех для всех, или у нас по ЦВ будет только для той группы, которая училась? Потому что, друзья, почему мы ЦВ душу не включили, не в наш талант любимый, не пригласили там вот на эти все выступления, когда были все преподаватели нашу Светлану, Ланскую, которая преподает ЦВ, дело все в том, что в ЦВ нету никаких общих прогнозов. Нет никаких общих прогнозов, там есть только прогнозы, э, только только личные. Но это вообще на самом деле, это вообще правильно и бадзиб вывести. Вот все, что я вам даю, да, это можно так сказать, это может ну, вот на себя применить новичок. Потому что, э, в смысле, я имею в виду вот эти даты, про которые вы спрашивали что человек который хоть как-то умеет читать свою астрологическую карту он и так видит какой день хороший для него какой нет а, мы будем опять данные всех собирать и читать звезды для тех кто пришел а да то есть мы опять там хотят господи наш бы хочет опять сделать помните как мы летом делали то есть мы сделаем они наверное не хотят отдыхать в январе они скорее всего мы дадим рекламу то есть люди которые опять что-то там пришлют они будут читать вам какую-то звезду И эта звезда вот на следующий год да, главная звезда следующего года и каждый получит эту звезду и пригласят на мастер-класс они хотят работать я так и подумала для тех кто данные пришлет свои для тех и будут данные запросим да это будет в письмах правильно Про вора было кошельково, да. Хорошо, Лен, ладно, ты, я пока рассказываю, ты нам напиши, пожалуйста, расписание про там карты желаний: будет ли у нас, что у нас там будет, потому что у нас есть еще один мы все, все которого я вам обещаю, второго преподавателя по фэншуй, вот как раз мы для того, чтобы вы с ней познакомились, попросили, чтобы она сделала какие-нибудь интересные для вас мастер-классы, так что будут у нас такие, да, и в январе можете походить, как раз поучиться, помечтать, пожелать и познакомиться с нашим новым преподавателем. Так вот, возвращаемся к нашему холодному январю ой 21 -го года конечно же 22 -го года холодный январь 22 -го года совсем совсем лишен огня чистый припорошенный снежком металл лежит на поверхности промерзшей земли да? снег это металл земля это промерзший это бык ну как он заблестит есть когда выглядит солнышко да? если рядом разжечь огонь сколько цветов в его палитре можно насчитать когда э, вот, сокровище засияет сколько благ и полезностей вы сможете получить если не станете лениться и воспользуетесь энергиями месяца Но мы же знаем что огонь это позитив это радость это яркий Жизненуттверждающие эмоции ⁇ это все то счастье в нашем сердце, которое мы можем поделиться с окружающими. Одна улыбка, незначай сказанное теплое слово поддержки, вера в близких, любовь, воодушевление, интерес к происходящему. Вот секрет огня, доступный каждому ну и плюс шоколадка, конечно, как без этого, без шоколадки никуда. Есть такой мультик, там у зайца спрашивают, какой сейчас час, и, за, и зайц говорит, смотрит небо и отвечает, час для радости, так вот, пусть в январе э, у вас будут счастье, удача, исполнение желаний, и все в двойном размере, и каждый час несет радость и любовь. Так, Лена, нам пока... Значит, на платный мастер-класс я вам ссылочки дам. Кто еще не присоединился, может присоединиться, я потом дам. А бесплатный у нас будет мастер-класс фэншуй в год тигра. Тенденции на 22 год, это будет 25 января. И с картой желаний будет аж 3 февраля. Ну, мы тоже никуда не, не торопимся, потому что с точки зрения китайской метафизики у нас год наступает только 4 февраля. Поэтому отлично, Лен, все понятно. Так что следите это, мы сейчас вам предварительно делаем, потом мы будем обязательно рассылать, будет рассылка и будем вас обязательно, конечно же, ждать. А, так, вернемся к бадзы, к нашему. Да? людям с господином дня янский металл янская земля янское дерево повезет больше всех то есть господин дня там где я вам показывала в дне мы смотрим с вами верхний иероглиф да? вот смотрите есть у вас такой иероглиф или нет если есть то у вас благородный человек и не просто благородный человек это одна из лучших звезд а в размере, потому что два быка. Это значит, что все начинания обязательно будут удачными. Для исполнения желаний найдутся добровольные помощники. И не забывайте платить добром за добро. Посмотрите по сторонам, вполне вероятно, что и вы кому-то можете оказать содействие. И очень может быть, что таким человеком окажутся как раз те люди, у которых и есть коза. потому что люди с козой в карте особое внимание. Да, мы говорили. То есть в этом а этом месте удвоенное внимание если в карте уже е, а, есть ну во-первых если есть коза два быка козе уже будет плохо да если есть столкновение козы с быком и так весь год провоцируется вот у меня есть близкий человек у которого есть столкновение и вот ну прям еще один бык и прям действительно вот бьет по ним ну бьет и бьет и бьет и бьет и вот. Уже просто не дождемся, пока этот год уйдет, потому что, ну, просто вот, вот из одного выходит и, и следующее второе приключение. Тут еще, конечно, один бык, поэтому для таких людей нужно просто в дистерине, вот в 10 раз удвоить, у, не, не удвоить, а удистерить свое внимание, да? а, Вот, а, я думаю, что такие люди уже почувствовали на себе все прелести года. В январе бык становится, станет более кровожадным. И все зависит от того, как вы относитесь к произошедшим переменам. Вполне вероятно, что они заставили вас шевелиться, достигать новых решений. Не все и не всегда шло гладко. Могли быть потери, разочарования. Но вместе с тем вы почувствовали ветер перемен в вашей жизни. Что-то изменилось, значит время ставить новые цели пришло. Еще раз проверьте, в какой сфере к а, какой сфере жизни относится инская земля. И в январе усилите свое внимание именно тут. Если Земля это ресурс, то изменения коснутся здоровья. Здесь вы, вы просто сами должны для себя посмотреть. Да? Здесь я вашу карту не вижу, просто смотрите: если ваша, если ваша земля чем она является? Как посмотреть? У вас там есть такие э, системы усид все пять стихий, и вы посмотрите, за что он отвечает. Да? То есть, если земля – это ваш ресурс, за какой аспект она отвечает, то изменения коснуться здоровья, отношения со старшими родственниками вашего, э, э, вашего дома, образования, обучения. Это все может быть. В смысле, изменения со старшими родственниками – это отдельно. С вашим домом это отдельно, с образованием или с обучением, или с, с, с какими-нибудь отношениями к духовным практикам. Если земля – это братство или грабитель богатства, то в кругу вашего общения могут произойти изменения. Вы можете поменять приоритеты в выборе друзей, э, приобрести новых знакомых, расширить круг э, своего общения, но в то же время попрощаться и со старыми друзьями. Если Земля это самовыражение, то вы можете кардинально пересмотреть манеру действовать, ставить новые цели, реализовывать свои таланты. Женщины однозна... озадачатся воспитанием детей. Для кого-то активизируется вопрос вообще где-то рождения, и... а кто-то внесет коррективы воспитания детей. Сейчас почитаю, что так пишете стоит ли переживать в январе тем, у кого пришел дубликат дня. Дубликаты мы вообще не очень любим. И если у вас дубликат году, к месяцу еще есть, ну, я думаю, переживать вообще ни по какому поводу не стоит, потому что ну, это глупое занятие. Че, вы, как бы, чем вы себе поможете? Ничем. Да? Но ну, отказаться от поездки на горных лыжах. Тем, чтобы пойти в ресторан на каблуках и на голоде себе ногу сломать, да? вот от этого я бы отказалась. Вот. Если бы не казав месяц бы, это уже. Вот-вот, вот Возарина, вот, вот, вот, вот, вот я как раз рассказываю про человека вот ровно с такой карты, будет совсем весело. Да, вот тут он целый год бедный мучиться у нас, мучится, чем он только уже у нас, что только с ним уже не приключалось в этом году. Вот все, какие можно были приключения, вот все начинает от коронавирусом, заканчивая там разрывом связи ноги ноге. Вот и и еще да, еще приходит вот что делать, беречься. А, да дубликат дня это что-то с домом брака, может замуж выйти. Ну за месяц замуж выйти я бы не рекомендовала, даже если вдруг человек безумно хороший попадете. Попадется, но что-то может в этой, в этой сфере сдвинуться. У меня коза в месяце был в году, э, в месяц в году, земля для меня власть, в январе меняю работу. О, как точно все. смотрите когда власть, э, да, с карьерой. Это точно, сейчас как раз про это буду читать. Значит, смотрите, если э, Земля это деньги, то у вас будет множество вопросов, связанных с финансами. Вы также сможете расширить свою профессиональную деятельность. По-новому оцените окружающих вас обстановку. Мужчины могут изменить свои отношение к женщинам. Или в сфере личных отношений будут перемены. А вот как раз у всех, как у Натальи, если это ваши быки козы, это земля. Ой, в смысле, земля, это пласть, хотела сказать то, конечно, появятся вопросы, связанные с карьеру, со сменой должностью. вот видите, у нас прям по гороскопу по своему идет, с получением документов, сертификатов, дипломов, у женщины могут произойти изменения в отношениях, или женщины пос... или женщины посмотрит другими глазами на своего мужчину, женщина Одного, в том числе посмотрит их глазами, но, ну, может быть, и несколько женщин посмотрит, каждый на своего, и сами спровоцируют в этой области какие-то перемены. Мужчины могут раздумывать, верно ли подходит к воспитанию детей. Однозначного э, ответа на вопрос: и что же меня э, ждет меня в январе, когда придут два быка на одну косу нет. На всякий случай мы опасаемся, столкновение двух против одного несет реальную какие то уже реализацию событий. Например, если в течение года у вас появилась возможность, опять же, изменения в карьере, вы стали получать более какие-то серьезные дела, и все шло к вашему такому повышению, то в январе вы можете получить это повышение. Но если все шло к повышению, но ваши враги все делали для того, чтобы это повышение не было. Например, там писали какие-нибудь кляузы, да, на какие-нибудь тень, на плетень там накидывали, да? то есть что-то наговаривали начальство, то может вообще вы взять и уволить. То есть ждали, ждали повышения, но настолько не другие активизировались, что не то что повышение, а просто взяли и уволили. Да? Такое, кстати, тоже бывает. Не то, что бывает в коллективах. Он на Центробанк, посмотрите, да, девушку он взяли и что там, я не знаю, с ней-то сдалась, она куда ее посадили, не посадили. Вот, а что все, пошла на повышение, да, не тут-то было, начали копать, и вот что-то и раскопали, где правда никто не знает, но факт то, что с повышением оно так. вот это ведь еще столкновение двух богородных, верно, верно, как можно отвлечь э, их от э, бадания. Э, Кали, ну, я вообще очень люблю символический фэншир. Не все школы любят, не все признают, но в тех школах, где училась я, Господи, у нас опять свет отключили, хорошо, что у меня аккумуляторы есть, и компьютер работает. Так вот, но в тех школах, в которых училась я, символический фэншир отдавали достаточно большое внимание. И я его люблю, и я им очень ну, как бы дорожу. И что можно сделать? Можно взять быка и поставить в день крысы в сектор крысы. Например, вот так. Ну, попробовать хоть как-то отвлечь. Не знаю, сильно ли поможет, но что-то можно сделать. Да. С наступающим всю школу. Ой, Вероника, спасибо. У меня было две крысы на Трех моих коней была большая прибыль. А Люка, не знаю, кто мужчина, женщина, значит, смотрите: там силы были равны примерно. У нас, опять же, может быть, крысы были посильнее, лошади послабее, и силы были сбалансированы. В чем проблема двух быков одной козы? А не дай бог трех. То есть, когда у нас даже есть такое правило: трое против одного. Это когда, вот если три собирается там три лошади, одна крыса. Вот этой крысы ее не будет, ее просто в порошок стирают. То есть у нее шансов выжить и сделать хоть что-то для вас нету никаких абсолютно. То есть ее просто уничтожают в этот момент. И так с любым столкновением. Три против одного самое страшное, что только бывает. Даже два не очень хорошо это катастрофа поэтому здесь смотрите мы в принципе понимаете конечно столкновение крысы и лошади нельзя сравнить с быком и козой это просто энергетически разные истории там вода и огонь и от этих столкновений просто вообще рушатся города и миры да, вокруг вас а, лош... а бык и коза это столкновение земель которые некоторые школу даже любят, потому что это открытие сокровищ Но здесь всегда идет речь про пропорции. То есть, когда у нас есть просто столкновение, у нас может, ну вот что-то у нас может, да, и, знаю, умеет читать бацы, мы с вами это можем предвидеть, что может быть, вот может быть в этом, а может быть в этом. Но когда у нас с вами уже два на 1 три на 1 вот тут самое страшное может быть. Итак, если бык вытесняет полезную вам земную ветвь, то есть пришли эти быки на эту козу, накинулись, да, она для вас полезная, то э, проведите месяц спокойно, не провоци... ничего не провоцируйте никого, не лезьте на рожон, не провоцируйте конфликты, не берите на себя слишком много обязательств, берегите здоровье, не пейте, не катайтесь на коньках. Не, не бегайте на горных лыжах, там, не, не надо вальпы, ну они сейчас и закрыты, ну и вообще не надо лезть, да? Не, я не знаю, не прыгайте с парашютов, да, не, опять же, не хотите делать каблукака на льду, ну, предусмотрите вот самые страшные варианты, какие только могут произойти, да? вот, то есть, когда уходит что-то хорошее из карты, это, конечно, для нас плохо. Вопрос, что если вам каза не полезно? Если вам коза не полезна ее убили, вытеснили, то здесь, как раз, например, какая-нибудь коза была для вас, ну я не знаю, чем-то очень таким мешающим. Вам. И вот ее убрали, и у вас нет этого препятствия, и вы можете пойти дальше. Но все равно риск остается. Все равно, когда есть столкновение, лучше, вот лучше бы не рисковать. Самое главное ⁇ это готовность к переменам. Всегда помните, что когда закрывается одна дверь, открывается другая. То есть мы все-таки с вами, давайте будем оптимистами. У нас, мы с вами договорились в самом начале, у нас все идет хорошо. Мы как раз с вами те люди, у которых все должно быть только хорошо, потому что мы умеем предвидеть, предчувствовать, предугадывать и менять. Вот это очень важный момент. Итак обратите внимание обратите внимание на 12 и 24 января это дни быка просто включите телевизор или возьмите книжечку кто что больше любит и постарайтесь вот посидеть это время дома почитать книжечку питаться только свежими продуктами, пить зеленый чай, гулять на свежем воздухе Думайте о хорошем, то есть оставайтесь по возможности дома, все вопросы по телефону, по интернету, даже за дверь не садитесь, не очень хорошая история. Если ваши карты судьбы уже есть и собака, и коза, то нужно быть очень внимательным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 Все-таки мы помним, что это символическая звезда, цветущий волдахин. В январе вполне вероятен творческий порыв, вдохновение. Особенно это себе, на себе почувствуют люди, которые родились в день, змеи, петуха или быка. Не растеряйте это среди праздничных дел, то есть сконцентрируйтесь на результате, отправьте все свои весь свой потенциал, всю свою задумку на выполнение результата. Если вы целый год вы планы осуществления своего творческого проекта, он вам снился, вы все-все про него знаете, то пришло время его реализовать, действуйте. Рожденные в год или день тигра целый год упались в очаровании, но не смогли, если особенно не смогли определиться с выбором, то январь все растает по своим местам. Для вас приходит месяц романтики, бык символическая звезда, красный феникс, которая добавит привлекательность и очарование. А если ваш столб личности, вин на крысе, то вероятность новых отношений, любых, дружеские, романтические, деловые рабочих рабочие, многократно увеличивается. А тем, кто родился в феврале, в месяц тигра, в январе самое подходящее время для того, чтобы посетить доктора, ведь для них земляная вид быка земная вид быка, ну, она же земляная это символическая звезда небесный доктор. Значит, вам обязательно поставить верный диагноз и назначить правильное лечение. В январе месяце будут э, чрезвычайно активно та область вашей жизни, которая представляет, представлена инским металлом. Стоит обратить на это более пристальное внимание. Если в карте э, повторяется целиком столб месяца, то вероятность изменений той сферы жизни, за которую отвечает столб в карте, также очень и очень велика протестируйте свою карту на соответствие ее по элементу личности проверьте перечисленные земные ветви и вы будете готовы во все оружие встретить новый год не пропустите хорошие события которые могут прийти в вашу жизнь и как-то оберегайте себя от конечно же негатива Итак, давайте наконец-то перейдем к каждому элементу личности Итак, если ваш элемент личности Дерево ян или дерево ин. ин. В январе приходит а, проявленная власть. Это время, когда проявляется стремление к лидерству, к новой должности. к новой должности у вас для этого появятся некие дополнительные возможности себя проявить это в основном характерно для сильных карт в которых присутствует ресурс если ресурс в вашей карте есть отсутствует то наоборот можно могут всплыть рабочие моменты в которых вы ранее допускали ошибки и это не лучшим способом а, скажется на вашей карьере. В это время нужно делать упор а, на семье, искать там поддержку, находить нужных, полезных людей, которые смогут вас проконсультировать и определиться с окончательным решением. И не забывайте, что бык ⁇ это благородный человек для, а, для дзя, для янского дерева он всегда подскажет выход в трудной ситуации. И для янского дерева, и для яинского дерева месяц, когда вероятность заработать деньги идет через карьерные достижения. Если вам предложат выйти во внеурочное время или взять в разработку дополнительный проект, не спешите отказываться. В этом месяце увеличение работы принесет гарантированный доход. В январе индское и янское дерево э, дереву предстоит действовать, добиваться желаемого при помощи приложения собственных навыков, вложения денег и даже инвестиций. Нельзя забывать, что богатство это не только купюры, это еще умения, навыки, что-то делать, что-то производить или про э, при этом расширяющие расширяются возможности конечно же зарабатывать деньги у женщин могут происходить события в которых главным действующим лицом будет ее муж одинокие смогут встретить своего избранника женщины женщины стихии дерева не стоит тратить на них слишком много денег если вдруг вам захочется стоит сначала проверить искренность его чувств Мужчины станут, станут мужчины этого знака станут более больше внимания уделять детям и даже увеличивать страданий на них людям а, огня а, бин и инского и янского огня месяц когда вероятность заработать деньги идет через творческое выражение своих идей креативных действий рекламы или презентаций в январе предполагаются большие финансовые активности могут открыться новые возможности для улучшения материального состояния и увеличения дохода кто-то захочет погрузиться в работу потому что Проявленные деньги ⁇ это увеличение работы как таковой. То есть мы знаем, что деньги не всегда, как мы хотели бы, сваливаются, иногда на них приходится работать, а скорее всего на них всегда приходится работать. То есть, ну, конечно, кому-то, может быть, как-то и по-другому приходят, но все-таки мы думаем про работу в основном. Так что увеличение денег ⁇ это и увеличение, конечно же, работы. Это могут быть разовые выплаты, такие как гонорары, гонорары или премии, а могут быть дополнительные работы и, как следствие, дополнительный заработок, однако в это, однако в это время вероятны и незапланированные траты, исплывшие долги в январе, в день нужно четко соизмерять свои возможности, не переоценивать их, не впадать в скупость и не совершать никакие необдуманные, неразумные траты бинам захочется бинам захочется чаще бывать в кафе в ресторанах собираться за одним столом собирать близких людей или коллег именно в такой непринужденной обстановке могут зарождаться какие-то нестандартные идеи которые благодаря, ну, идеи которые благодаря творческим настроениям настроенным компаньонам могут принести дополнительный доход. А у огня немного энергии в январе. Инский огонь вообще у нас в январе умирает, как вы знаете, в быке, а у нас тут два быка. Но благодаря окружающим людям он может все-таки справиться со многими делами. Главное, работайте с удовольствием, будьте ответственны, ответственный, не снижайте темпа. Ну и берегите себя, алинскому огню, мне кажется, будет это, конечно, самое, самый страшный месяц для алинского огня. Дин всегда нуждается в поддержке своих родителей или хотя бы более старших товарищей. В январе это станет важным, более, ну как, важным вдвойне. Заручившись поддержкой, вы сможете проанализировать свои поступки и подходить к новым задачам более осознанно. Такая прелесть перед Новым годом, когда тебе все время включают свет, прям радует. Завтра так много, как раз к нам приезжает гостей, а у нас уже целую неделю такая история: то включат, то выключат. Вот. Ну ладно. Для мужчин бин и дин в январе повышается вероятность встретить ту единственную, которую вы ждали всю жизнь, или появится, может быть, мысль о регистрации брака, если у вас уже есть девушка и вы с ней давно встречаетесь. Для людей янской и инской земли в январе приходит период активных действий. Вне зависимости от силы слабости карты Бацил, у вас могут э, прийти какие-то креативные идеи выполнения поставленных задач, и вы сами будете приятно удивлены, почему? Не подумали об этом раньше. Это время, когда захочется заниматься творческими проектами, демонстрировать свои навыки, получать комплименты, захочется больше удовольствий, э -э захочется наряжаться, ходить в общественные места, на концерты, в кафе, вкусно питаться, слушать любимую музыку, общаться с интересными людьми. Э -э одним словом, это время, когда в приоритете окажутся ваши желания. В январе э, и Янской, и Инской земле необходимо действовать сообща вместе с командой это время когда вы сможете реализовать свои идеи свои начинания через некое сообщество через объединение людей через коллективы через командную работу это очень важно если вы захотите действовать в одиночку то результаты в конце месяца вас к сожалению разочаруют для Янской земли будут, Янская земля будет фонтанировать идеями, но для того, чтобы воплотить их в жизнь и получить от этого прибыль, необходима компания. Инская, Инская земля смогут быстро донести свои мысли до собеседника, воспользоваться имеющимися знаниями или получить новые. В январе могут появиться идеи, которые есть возможность монетизировать. У вас получится налаживать связи, которые приведут к выгодным предложениям. У вас появится желание заняться собой, спортом, изменить прическу, обновить гардероб. И не отказывайте себе в этом. Для металла. Для металла, хоть для Инского, хоть для Янского, для, в январе в январе он поддержит со всех сторон. Будет увеличивающееся количество общения, новых знакомств, контакты, укрепление рабочих, деловых и партнерских связей, частые общения с друзьями и знакомыми. Но в то же время активируются ваши конкуренты. Может быть неприкрытая агрессия со стороны других людей, зависть, претензии на что-то ваше. Особенно актуально и для Ген, и для СИ, сильными картами БАДЗИ, То есть, когда у вас есть у вас есть ресурсы, вот для этих людей вам надо быть более бдительными и не поддаваться на сомнительные предложения. В январе вы можете быть подвержены обману, можете потерять деньги. Чтобы этого не произошло, занимайтесь благотворительностью, меньше рассказывайте о себе, не сплетничайте и осознанно откажитесь от спонтанных покупок. Но в этот период, неважно сильно у вас карта или слабая, главная задача отсеять так сказать, токсичной связи, не слишком близко подпускать к себе людей, отношения с которыми тянут вниз или работают в одностороннем порядке. Для «Синий» и для генов в январе актуальны коллективные творческие проекты, совместные мероприятия, могут, э, могут расширить, расширить ваши таланты. Будут много-много встреч и контактов. Вокруг будут такие же люди, как и вы. И каждый со своими гениальными идеями, прогрессивными планами. Это время, когда формируется компании завязывается какая-то дружба, создаются, создаются какие-то между собойщики. Это время умных друзей, когда хочется подтянуться под них, не отставать, учиться и развиваться. Для людей... Инской воды, Инской или Ильянской воды, январь ⁇ это месяц поддержки, усиления человека через его дом, через его здоровье, старших родственников, обучения. Этим моментам придется уделять внимание. Это период, когда захочется быть компетентным во, всех, во многих вопросах, узнать новое, появится любознательность, стремление к образованию, соблюдение традиций. В январе и для Рен, и для Квей, не забывайте обращаться за помощью, и она вам будет всегда оказана. Период ресурса – это период защиты от внешнего мира, ощущения силы, всемогущества. могущества. Временами захочется довериться собственной интуиции, а временами действовать проверенными методами если у рена и у квеев не хватило уверенности в собственных силах то в январе все будет по плечу беритесь за сложные или отложенные дела у вас будут помощь и поддержка не только от вышестоящих но это от близких вам людей но не но не ленитесь действовать так как в этом месяце возможно некоторая стагнация захочется больше времени проводить дома с семьей не бежать с завоевывать мир. Квей ⁇ это люди инской воды. Постарайтесь закрыть в этом месяце все неоплаченные долги в избежании неприятностей с властными структурами. Рен получится наладить выгодные связи и приступить к реализации проекта, которому... Вы давно готовились. В январе Ирен и Квей должны акцентироваться, акцентироваться на том, что дает вам ощущение стабильности и защищенности, и при необходимости пересмотреть сложившиеся взгляды. Прекрасное время начать заниматься собственным здоровьем. Положительные или отрицательные изменения ждут, конечно, вас в этом январе конкретно вас будут зависеть исключительно от того насколько полезен или не полезен пришли, пришли к вам элементы элемент металла или элемент земли но здесь уже нужно уметь читать свою астрологическую карту а, ага, так, так и теперь у нас еще хотелось бы сказать что у нас есть такая традиция устанавливается в январе кристалл использую который исполняет желание новый год это запах ожидание волшебства будет витать в воздухе еще долго предлагаю воспользоваться этим состоянием загадать желание в исполнении которого вам поможет прекрасный талисман это может быть талисман такой который стоит на ножке сине-голубого цвета какого-нибудь можно прозрачного можно такого. Вот лучше вот такого сине голубого. Это могут быть талисманы э, такие кристаллы с мантрами, э, такие талисманы в, во всех интернет-магазинах, в, в том числе в нашем фэншуй магазине есть. Э, волшебство внутри уже как заложено этого талисмана. Так, такой талисман призван исполнять самое самое заветное желание, э, но оно должно быть только одно. Поставьте его на юго-западный сектор квартиры. Он поддержит позитивом и будет притягивать в дом благоприятную ЦИ, хотя э, просьба э, об исполнении других желаний он больше уже не услышит. Отлично, если вы нашли кристалл, который с, светится или работает как мобиль. Э, он расшевелит ЦИ и будет работать как активизатор весь месяц. Ну, то есть какая-то еще движущаяся, там, кошка с лапкой можно поставить заключение наша с вами любимая тема. Я просто. Друзья, я вижу, что у меня нет, господи, сегодня славу, что у нас нет электричества, а аккумуляторы, которые поставлены на дома Я не знаю, сколько я их не проверяла, сколько они продержат цветы и продержат в компьютер, поэтому надо быстро вам все сказать показать. Значит, итак, согревание денежной звезды. Каждый месяц мы для вас это рассчитываем бесплатно. Это как а, знаете, как такая, ну, я не знаю, как, э, такой небольшой заговорный удач, да, заговор на удачу, да, То есть нужно что-то сделать для того, что это активация, это как просьба, может быть, каким-то высшим силам. То есть это не то, что я это сделала, и мне должна свалиться сумма. Я вообще не понимаю психологии людей, которые так думают. В смысле, вы у Всевышнего попросили денег. Вопрос он вам сразу на это ответил или через год. Вот в чем дело. Хотите вы один раз попросите хотите вы весь год просите – Это все ваше дело. Что нужно сделать? Взять свечку, таблетку, поставить где-то на расстоянии от 60 до 120 сантиметров Обычно от пола где-то так, район метра мы ставим. И в нужное время, в нужном месте ее зажечь. В январе нужное время, нужное место ⁇ это юг. Юг вашей квартиры. Это очень легко найти. Вы берете. Вы берете телефон, смотрите, где у вас север, или по гуглу просто включая, заходите на наш сайт. npugacheva.com, раздел расчеты, находите там шаблон 24 горы, вводите свой адрес, и вам карта Google показывает, Увеличивается свой дом, и вы видите, где точка 00, это и есть север. Соответственно, если у меня это окно смотрит на север, значит, это окно смотрит на юг, да? Здесь уже не ошибетесь, то есть ищите, где юг. И вот в Москве вообще очень легко сориентироваться. Там просто открываешь карту, вся Москва, север-юг, завт-восток, она так вот, вот она построена, вот, вот, как бы не ошибешься, даже все, все станции метро подписаны, там, да, и, и, и там, южное, юго западные уже, уже точно знаешь где что. И в Москве иногда некоторые дома вот просто открываешь, вот просто в карту Москвы смотришь, уже понятно, как этот дом стоит. Но лучше, конечно, воспользоваться компасом. Короче, находите юг, юг. Вот просто берете юг. И когда вы ставите, вы берете, а, значит, 17 января лучшее время для начала согревания денежной звезды. Час тигра кролика, лошади, петуха. Не используем для начала крысу. Вот в эти часы мы не ставим. Значит, мы просто в это время ставим таблетку и она у нас горит, пока не сгорит. То есть, ну, можете два часа говорить, можете до конца. Конечно, без присмотра мы не оставляем. Ни ночью, не уходя на работу но если уж так поставили из-за себя не, как бы не гарантирует что смеете, тогда поставьте какой-то тазик с водой чтобы она уж точно никуда не переметнулась кому не стоит проводить эту активацию людям рожденный в год крысы. у нас есть 23 января и 29 января здесь у нас 23 января час крысы быка кролика обезьяны, петуха но лошадям кто родился в год лошади и э, час лошади мы не начинаем, кто родился в год лошади, мы не делайте эту активацию. 29 января это час у нас быка, кролика, козы и и и и и, и все. Значит, опять же крысам нельзя, кто родился в год крысы, и в час крысы нельзя начинать. И 2 февраля у нас есть. А здесь можно час крысы, кролика, змеи, лошади, обезьяны. Но нельзя быть драконом и нельзя будет начинать в час дракона. Продолжать можно, да? если вы в час кролика сделали, и у вас она еще горит, вот уже час дракон начался, ничего страшного, начинать не надо. Ну и э, вы можете либо прям взять вот это время, например, в час кролика с 9 до 11 поставить. Я обычно переношу, перевожу на солнечное. Для этого, опять же, заходите на наш сайт n раздел "Расчеты". Там стоит калькулятор солнечных двух часовок Выводите сюда ваш город и смотрите, когда у вас там сейчас, например, кролик. Вот я например ввожу сюда Москва и вижу, что кролик у нас не спит. А, или что я там говорила, да? Не с 5 до 7, а э, с 530 до 7,30. Да, что-то я там с кроликом-то промахнулась где-то. А -а -а -а -а -а -а. С кроликом. Сейчас, подождите, что с кроликом, что я вам говорила? Я не, не тот, думаю, что то, думаю, что-то я не наврала вам, извините. Часто я не тут зацепила. Что вижу, то пою называется. Извините. Конечно же, кролик. Как тут это, очистить холст? Конечно же, у нас это крыса. Кролик у нас с 5 до 7. Это, это змея, господи, я с 9 до 11. Так, думаю, как, какой хороший кролик с 9 до 11. Нет, кролик у нас уже ранний. Он у нас с 5 до 7. Значит, друзья. Я с вами буду сейчас э, прощаться, но я э, для тех, кто у нас не успел купить легендарный мастер-класс «Как сделать лучший год своей жизни», до... Лена, будь добра, э, сбрось, пожалуйста, нам для... о чем этот мастер-класс. У нас будет два платных мастер-класса, на бесплатные мы вам письма будем писать, да, понятно что они одно второго не заменит да? то что мы рассказываем на платных мастер-классах это прикладная штука которую мы с вами будем применять прямо сразу здесь и сейчас мастер-класс как сделать 22 год лучшим это мастер-класс мы будем говорить про защиту вашего дома по фэн-шуй мастер-класс куда и как поставить талисман мы будем говорить только про энергию приходящего года как ее сделать опять же под себя, под свою семью, вернее или свою семью сделать привлекательной для этого года, но это разные абсолютно разные способы и абсолютно разные методики. И, и тот и тот проходит через фэншуй, но талисман это талисманом мы смотрим еще и вот как сделать 22 год лучше? Здесь мы бадзи не смотрим, здесь мы смотрим только. Это просто энергетическая защита дома. Вот Лена сбрасывает. То есть кто хочет поучаствовать, кто еще не успел у нас его по каким-то причинам приобрести, приходите к нам. То есть мы его проводим каждый год. А, у нас мне кажется, уже большая часть базы прошла, и там очень много секретов. Но я думаю, что мы начнем делать перерыв потому что в основном приходит у нас, конечно, новенький, потому что вся база уже знает все эти наши секреты. Я думаю, что если кто-то еще не знает, то присоединяйтесь, потому что вполне возможно, что может быть в следующие годы вы уже не узнаете про эти секреты. Вот. Но я просто поняла, что вся наша база у нас такое количество людей прошло прошел этот а, мастер-класс прошли а, что мы там делаем мы на текущий год с вами говорим что надо сделать чтобы улучшить отношения увеличить денежный поток построить карьеру улучшить здоровье привлечь работу исполнение желаний вы узнаете кому больше всего нужна защита в этом году и как эту защиту сделать это на сто процентов практически двухдневный мастер-класс вы приходите со своим планом рисуете приходит своим планом и все уже прямо на плане будете расстанавливать, что где должно стоять и как это работать С помощью простых действий вы научитесь активировать благоприятную энергию в определенных местах вашего дома для улучшения разных сфер жизни в втором году. Согласитесь, ведь жить в доме или квартире, пространство которого поддерживает вас, помогает исполнять наши желания, улучшает здоровье и делает крепче нашу семью. Это и есть настоящее счастье. На мастер-класс вы приходите, как я говорила, с планом вашего дома или квартиры, и сразу будете делать, рисовать, что, где, когда вам надо сделать. Вам все расскажет на мастер-классе вы все для себя поймете и все сделаете как надо. Вы можете сделать сразу активаторы на целый год. Вот это, вот, вот это я люблю делать. Это делаешь один раз в год, и оно все стоит, работает весь год. То есть для привлечения покровителей, помощника в вашу жизнь, для привлечения мужчин в ваш дом, например, для финансовой удачи вашей семьи, для устранения 40 конфликтов внутри вашего дома, для э, вывода дела из застоя, для э, того, чтобы вам отдали долг для улучшения вашего настроения настроения в члена вашей семьи для улучшения здоровья и бодрости духа для оптимизации жизненной энергии чтобы вы тратили силы только на то что вам действительно нужно что вы узнаете получите вы узнаете про четырех благородных помощников которые помогут вам в этом году вы узнаете какие секторы вашей карты карте отвечают за те или иные аспекты жизни вы знаете как правильно найти нужный сектор в вашей квартире какие могут быть неблагоприятные годичные влияния и как сделать защиту от них расскажу про наиболее сильные активаторы а, этого сектора не более сильные активаторы этого сектора активизация благородных помощников кстати этот год будет у нас Татьяна наш преподаватель по фэн-шуй Татьяна Смирнова вести и она добавит еще очень много фишек интересных, то есть все, что вот я вам здесь показываю, это только небольшая часть того большого материала двухдневного он у нас будет проходить проходить, проходить вот Лена же написала 23 января, января в субботу в 11 часов и 24 воскресенья еще вечером все что не успеете 23-го сделать потому что там такая достаточно большая программа и я думаю что вот вам там занятие на два дня как раз платят. вот вы можете сделать сейчас заказ сохранить за собой цену мастер-класс у нас этот стоит 7 900 но вот столько сегодня только для вас вот, за 49 те, кто покупал раньше или на распродаже, вы можете воспользоваться теми своими ссылками, с теми ценами, которые вы брали, оплачивайте их, и мы вас ждем на этом мастер-классе. Да, не знаю, насколько мне еще хватит электроэнергии, поэтому, Лена, будь добра, вторую, пожалуйста, ссылочку на «Куда поставить талисман». Друзья. Куда поставить талисман? Это про символический фэншуй. У нас талисманы все раскупили. У нас были открытые мастер-классы в январе, и у нас уже курьерская служба с ума сошла. На почте уже неделю живет девушка, которая вам рассылает эти талисманы. У нас нет талисманов. Вы можете сейчас пройти, но приобрести вы сможете только один мастер-класс. Что я буду рассказывать на этом мастер-классе? Вы можете взять любого другого тигра. Хоть, хоть, или можете у нас заказать, если хотите, мы под вас потом его купим. Вот, нет, на фабрике там большими партиями мы под вас отдельного тигра не купим. Вы просто любого другого тигра сможете. Мы что там будем делать? Я вам буду рассказывать, что нужно делать, если уже есть обезьяна, если есть уже змея. Потому что со змеей у нас с тигром э, получается одни проблемы. А с обезьяной другие проблемы, а с, с змею и с обезьяной у нас получается третья проблема То есть у нас там и вред, и разрушение, и огненное наказание. Что нам делать с тигром То ли нам его нужно как-то отвлекать, то ли нам нужно его поддерживать, то ли нам нужно ослаблять. Я все буду показывать на э, разные карты, разные варианты, мы будем обговаривать. Я вам посчитаю даты. Я вам расскажу, покажу, как нужно рассчитывать сектора. Мы будет по 12, уже не по 24 горам, а по 12 работать. Я вам покажу, куда, как ставить и расскажу сам, саму фишку. Это это из нашего курса фэншуй плюс Бадзи, то есть там нужно свои читать, смотреть карты. Это всего лишь одна, эм, всего лишь одна, но можно тут две, конечно, если вы покупали раньше у нас э, ту же свинью, того же тигра, вот, можно будет перестать. Но сейчас вы уже как бы докупите к сожалению, не сможете. Но кто хочет к нам присоединиться 13 января в четверг в 19:00 на мастер-класс, вы можете перейти по ссылке. Э, вот Лена сбрасывает, куда и как поставить талисман, но заказать вы можете только пакет просто одного мастер-класса, то есть там вот, а, это там не страница, Лена, вот вам сбрасывает уже сразу просто оформить заказ. То есть, да, да, то есть, э, в, ну, чтобы вас не путать, потому что там на странице у нас были разные варианты с моими консультациями, и были там и просто тигры, тигр со свиньей, и все, все 12 животных можно было купить. Ну, как бы все, все, все разобрали. И, ну на сам мастер-класс попасть можно так что кто хочет стоит 1900 вы можете перейти по ссылке который сбрасывает лена очень интересная информация очень нужная, особенно для тех у кого есть либо обезьяна либо змея либо змея с обезьяной, либо есть ничего такого даже нет все равно это интересная информация Вот, например для меня Тигр, э, у меня ни того, ни другого в карте нет. Ни змеи, в смысле, ни, ни обезьяны, ни тигры. Вот. Но тигр для меня благородное, э, благородное, полезное божество. И я его очень жду. И мне его нужно будет очень усиливать. И я хочу его просто встретить, чтобы ему прям было здорово и замечательно. Со мной весь год. И я буду, конечно, стараться все это сделать. И я вам тоже покажу и расскажу. То есть тут не то, что мы прям что-то страшное, давайте думать, что делать. Нет, может быть, все хорошее. Просто бэ -бэ, надо еще больше этого усилить. Друзья, я все быстро говорю, потому что эм, я, наверное, буду закругляться. Лен, я не знаю, ты хочешь выйти, нет, поотвечать на вопросы? Я, мы сидим без света и э, непонятно, вдруг у нас сейчас тут на всю ночь включили. Вот, и мне нужно понять, сколько моих аккумуляторов хватит продержаться. И так что все эти лампы, которые тут меня освещают и компьютер, мне, наверное, надо сворачивать. Так что, друзья, ну что, с Новым Годом, с наступающим, Видите, у каждого свой Новый Год. Так, Лена, привет. Привет. <свят> я не знаю, если есть вопросы, я могу поотвечать, если нету, то и могу и не отвечать. Вы больше не будете, Жанна, спрашивать в январе талисманы? Я думаю, что нет, мы потому что большими партиями заказываем с фабрики, а они ни маленькими нам не присылают, и поэтому мы сразу заказываем перед Новым Годом огромную партию. Кто успел, тот купил, вот как-то так, к сожалению. Я не знаю, кстати, Наташа, там вроде же еще на какую-то партию собирался народ. Там, ну, в общем, надо, надо узнавать. Кто, кому да. нужны талисманы? Кто хочет именно наши красивые, с интарем? Вот, вот, вот таких вот симпатях. Они действительно вписываются в любой интерьер, они очень благородно смотрятся. Вы знаете, я вам рекомендую тогда написать письмо. Ну, напишите да, пойдем? письмо. Да. Если мы соберем хотя бы на какую-то минимальную партию, то мы сделаем заказ, и вам обязательно больше. Все, с наступающим, дорогие друзья. Леночка, я убегаю. Убегай, наверное, всем тоже охота убежать уже. Вот я сижу и думаю тоже, всем... что надо убежать. Надо убегать. Все. Всем пока. Да, счастливо. Ну, тогда я тоже убегаю. Хорошего Нового года. И до встречи в следующем году. Пока-пока.